Приветствую всех подписчиков моего канала. С вами Ильина Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшняя... Сегодня я возвращаюсь к проекту, который находится на предстарте Super Smart Evolution. Старт, друзья, назначен на 15 мая. 15.05.23 года. Значит, если мы опустимся чуть ниже... Здесь есть, можно присоединиться к чату. Си-чат. Вот он. Также есть закрепленное сообщение. Можно это все почитать. Вот. Возвращаемся. Возвращаемся. И еще есть вот такой. Это канал. Вот, можно подписаться. Так, дорогие партнеры, мы запускаем новую платформу. Платформу с новым токеном C. Токен только рождается и официально будет зачислен на... ДЦ биржи после старта. Все, что вам надо сейчас делать, так это серфить и собирать токен и кредиты. А самое главное, собирать команды. Свои команды ревсить этому способствуют. Хочу вам напомнить о некоторых моментах, стоимость которых была практически на нуле. А по прошествии 10 месяцев выросла более чем миллион раз. И те, кто уделили этому токену внимание, серфили или просто купили, скажем, на 1 доллар, через год стали долларовыми миллионерами. Как-то так. Так что относитесь к нашему токену, а вернее уже к своему, со всей ответственностью. Ну, вот такая вот информация. Значит, что, друзья, вот здесь, в самом верху, вернусь на главную страничку вот здесь о проекте кликаем так ну, сейчас я перезайду сайт находится в тестовом режиме проекте. Кликаем. Вот. Видим, да? И здесь пошел, идет таймер. 40 дней до старта. Здесь почти 2000 зарегистрированных. Довольно-таки много. Идет отсчет таймера. И можно почитать это все изучить есть таблица это все просмотреть и вот все функции будут постепенно активироваться после старта 15 23 года видим да и ну регистрация там простая нужно подтвердить адрес электронной почты вроде уже не помню вход и на предстарте нам дают возможность пока на предстарте собирать вот этот токен C без ограничения на серфинге. Потому как после старта там уже будут введены ограничения. Капчи нет, надо капача. Видим. Я авторизуюсь вход по логину и паролю. Войти. Встречает у нас такая логин объявления. Давайте бордем немного. В день у меня удается, ну, я без фанатизма, конечно, смотрю рекламу. Но у меня от 30 до 50 рекламок я просматриваю в день на рекламной страничке. Плюс в том, что не обязательно находиться. Это очень удобно. За 25 секунд можно и рекламу дать, и много чего сделать. Вот, значит, всего партнеров у меня 6 человек. Здесь, естественно, все по нулям, только баланс токена СИ. У меня 51 монета. Вот, и дают в подарок при регистрации 10 монет. Вот этих токенов. Значит, пополнить баланс, это если вы захотите пока на предстарте дать свою рекламку 1000 просмотров 2 доллара это по желанию я здесь ничего не, не пополняю вообще я просто сижу на серфинге и собираю вот эту вот, вот эти токены на серфинге значит финансы здесь пока оплата история ничего нам не надо история баланса тоже так реклама это если вы хотите купить рекламные показы вот стоит 2000 ой 2 доллара 1000 показов это пожелание пожалуйста так и так, рекламные показы а это серфинг вот у вас 104 как бы неиспользованных рекламных кредитов. Чтобы их использовать, укажите новое количество и нажмите кнопку плюс в колонке. Осталось просмотреть. Вот. Если вы хотите, пожалуйста, вот это вот у меня уже накоплено. Если добавить сайт, пожалуйста, реферальная ссылочка. И добавляем свою рекламку. Также серфинг вот на серфинге, как на домашней страничке, так и здесь. Можно набирать вот эту токен этот Си и, естественно, вот эти вот кредиты. Пожалуйста, я ничего пока не дам, Не это сама. Не рекламила. Немножко подвисает еще, видим, да? И вот пошла рекламка. На ней не обязательно как бы оставаться, да? Но, тем не менее, за 25 секунд можно многое сделать. Вот. Все довольно-таки просто. Я вот только зашла. еще сегодня не просматриваю и вот видите две одинаковых картинки кликайте на эту картинку или на эту тут без разницы следующий это на домашнюю страничку за следующие клики чем больше мы просматриваем тем больше как бы идут начисления у нас У меня выходит в день, как я уже сказала, от 30 до 50 рекламок. Я просматриваю. Вот. Как-то так. Потом, конечно, после старта введут ограничения и вот. Две одинаковых картинки. Без разницы. Вот. Вот как-то так. Это уже будет, конечно же, ну и реферальная ссылочка вот на домашней страничке также находится. Ну и добавляйтесь в чат. Профиля здесь нет ничего. Значит, центр поддержки. Еще здесь как бы ничего такого нет. В общем, серфинг просматриваем и собираем токены. Ну и рекламку можете давать. Вот просто мы смотрели на серфере и давать рекламу на серфинге. вот добавить серфинг, пожалуйста. Вот Как-то так. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. Продолжение, надеюсь, будет следовать. Проект довольно-таки интересный. Ну а там посмотрим уже после старта, что. Он нам даст и как бы вот долларовый баланс, бонусный баланс и баланс токена. Тут уже начнется уже реальный заработок после старта. А пока за 40 дней, естественно, у нас есть как бы время построить свою команду. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!